Как чистить и обслуживать дно такого пруда, мощности насос на этом водопаде. И нигде не увидел, как вы готовите фундаменты под скалы. Канал закрывать нельзя. А. Все, let's go, ребята. Привет, друзья, меня зовут Костя Юдин, я ландшафтный архитектор. Сейчас еду на работу, на участок своему клиенту. Вот остановились на заправочке попить кофе. И не будем терять ни минуты, сможем поотвечать по сейчас на ваши вопросы итак первый вопрос олег черных всегда как всегда лайк спасибо какой мощность мощности насос на этом водопаде Ты его поставишь кусочек да вырежешь же поставишь все я понял Фильммейкеры они такие умные вообще капец стоит два насоса номинальной мощности 40 метров э, кубических в час пропускная способность воды с высотой подъема 9 метров на трех метрах, естественно, напор падает, ну, не почти в два раза, на две трети. То есть, грубо говоря, если это у нас 40 кубов, где-то 25-30 кубов, и стоит два насоса. Короче говоря, в данном водопаде при полной мощности пропускается где-то 40-50 кубов в час воды. Комфи-юзер. Номер директора фирмы в комменты. Подписчики ему перезвонят и расскажут, что канал закрывать нельзя. Спасибо, друзья, очень приятно, что вы так думаете. Действительно, мне очень приятно. Конечно же, я пошутил. Да не представляете, кто мне сможет только заткнуть, чтобы я ничего не рассказывал. Мне это действительно делать интересно. В душе и по жизни я исследователь и экспериментатор. И вот такой вот самобытный ученый. Спасибо. Поехали дальше все ваши работы делаете очень круто. Спасибо, Славик, очень приятно. Скажите, пожалуйста, как чистить и обслуживать дно такого пруда там, где есть щебень отыла или пригнивших листьев? Славик, спасибо за вопрос. Вопрос очень актуальный. Идея моих природных водоемов заключается в том, чтобы их практически не чистить. Все отходы перерабатывались с помощью движения воды через дренажные системы то есть попросту говоря если нападали листья или собрался ил или или даже какие-то водоросли синий зеленые водоросли и дно покрыто вот этим самым я ничего не делаю я ничего не делаю и жду пока естественная флора не переработает эти загрязнения вот мы делаем наши фильтрационные системы с большим запасом то есть они могут перерабатывать большое количество отходов я не выбрасываю эти отходы вернее иногда я механически удаляю отходы специ... с помощью специальных систем специальных фильтров но а, в основном биологическую систему зацикливаю вот. и таким образом пруд становится очень естественным очень естественным да, есть, конечно, в этом деле подводные камни. И я знаю, что мой совет по интернету, он может не сработать, может не получиться такая штука. Вот если чуть-чуть, немножечко, немножечко не подрасчитать, то может быть такая штука, что э, берег начнет покрываться такими, знаете, сине-зелеными пятнами, плавать что-то будет там, ну, будет неприкольно. Короче говоря, не весь щебень работает так, как надо. То есть надо делать обратные фильтрации, то есть нужно скажем так, из щебня через дренажную систему выкачивать воду и, и обратно вкачивать в эту же щебень для того, чтобы постоянно была промывка вот, вам ответил, в общем, экспериментируйте экспериментируйте и у вас получится Сергей Велишок вот смотрю все ваши сюжеты и нигде не увидел, как вы готовите фундаменты под скалы, или просто ставите на ровную площадку или есть слой песка щебенки, арматурная заливка, площадок да, есть, вы прав, правый Сергей, есть слой песка, щебенки, арматурная и арматурная заливка площадок. Делаем основание, делаем фундаментные основания под скалы. Если это небольшие скалы, то это действительно армопояс, уплотненный грунт, щебень, бетонная подготовка, потом фундамент с двойной вязкой, фундаментная плита. Под скалу, ну на том месте, где она будет располагаться, и потом уже вяжем скалу. Если это небольшие скалы, совсем небольшие, там до полтора метра, то мы просто уплотняем грунт, начинаем вязать, уплотняем грунт и начинаем вязать э, скалу на этом грунте. Единственное, что надо обязательно понимать, что она должна быть более не менее такая вот э, пирамидальная, конусовидная, чтобы она была устойчивая, чтобы она не свалилась. Она должна быть устойчиво держаться на площадке. Так в принципе, как используется как архитектурная форма если же это скалы более двух с половиной метров и выше то мы рассчитываем нагрузку ну разные параметры конструктора рассчитывают фундаменты и нагрузки на фундамент но ну, как-то так для домашнего использования в принципе можно уплотнить грунт и прямо как архитектурную форму ставить на уплотненный грунт спасибо друзья. Пора ехать, задавайте вопросы Буду очень рад на них отвечать Пока, до новых встреч С вами был Костя Юдин, ваш ландшафтный архитектор А, Все, let's go, ребята